Всем доброго осеннего утра, ребятки. Давайте посмотрим, что у нас рынок дал за последние несколько дней. Напоминаю, для тех, кто меня не знает, меня зовут Никита Герасимов. Я основатель Герасимов Трейдинг. Раньше это была школа трейдеров. И во вторник мы с вами не проводили прямой эфир, поэтому, в принципе, многое шло по плану. И вот сейчас решил скорректировать. Смотрите, по канадцу я говорил... Еще в начале недели, что стоит ждать, коррекционного отката. Вот он, в принципе, произошел четенько до 75-500 и отсюда наверх. Практически практически мы достигли э, цели. Вот вопрос только, будет ли вот, дальнейшее с тобой или нет. Вчера ночью перед сном я заходил по рынку от этих кластерных вливаний, ну пусть будет там 76-165, есть вероятность перехая, да, поэтому у меня на 7,6200 стоит еще один лимитный ордер, как в швейцарском банке, так и на ЦМЕ. Это единственное, только по другую сторону там. Поэтому, что мы с вами ожидаем? Я по канадцу ожидаю исключительно продажи огромнейшее, просто огромнейшее количество отрицательно-кумулятивной дельты на хаях говорит о том, что Большой, огромный интерес сейчас в продаже, причем по рынку. Посмотрим, да, то есть, ну, во-первых, мы очень хорошо сходили. То есть, вот раз движение, да, мы видели большое количество кумулятивной дельты. Сейчас даже больше коррекцию. Ну, то же самое, точно такую же коррекцию я сейчас ожидаю. По целям, в первую очередь, это у нас вот эта область, которая у меня отмечена. Как раз у меня даже здесь POTS выделено. Это у нас 75%. 68, да, То есть вот отсюда я в первую очередь, точнее сюда я жду в первую очередь цену. Двумя контрактами, точнее двумя ордерами в четыре контракта, это позволит нам заработать порядка 100 пунктов, это 2000 долларов. Риск в среднем получается где-то 800 долларов, примерно где-то 2,5 к 1 на эту сделку. Это, естественно, такая среднесрочная сделка, не внутридневная, поэтому есть вероятность, что придется перенести на следующий день. Поэтому в канадце смотрим, канадец максимально на текущий момент интересен. То есть вот прям чётенько без каких-либо провокаций, без каких-либо двух чтений. Вот поэтому канадца шартин на Форексе обязательно покупаем. Я сделаю то, и то. Так, фунт. Вчера в свою группу к своим выпускникам, студентам, я скидывал, что заходило отсюда по рынку. А, в принципе, вещь неплохая, но мне не понравилась вот эта волатильность, так что я сделку прикрыл. В принципе, можно было поддержать, но не хочу я вот с этими провокациями связываться. По той простой причине, что... По той простой причине, что... Сейчас ходит огромное количество провокаций по поводу того, что договорятся, не договорятся. Нам прислали знакомые из Америки, да, то есть кто в Блумберге доступ к терминалу Блумберг имеет, что очень сейчас распространены слухи, что буквально выходных там подпишут договор, якобы, да, и на этой теме цена все растет. Плюс Ирландия поддержала Brexit. Но фишка в чем? на слухах покупаем, на фактах продаем. Поэтому пока фунт в последнее время меня не подводит, делает не такую, конечно, четкую коррекцию, но тем не менее ровно до цели доходит. Поэтому лично я сейчас считаю, что... Лезть, ну, моё мне не стоит Можно, конечно, позиционно набирать Но вот давайте посмотрим, да, то есть мы вот эти стопы снесли Но на самом деле он теоретически на этих провокациях может сходить еще выше А глобально, если посмотреть, он нехило вот так вот затарен у нас в шорт Ну, блин, ну, посмотрим, посмотрим Тут Вопросов много, поэтому внутри дня можно брать. Кто позиционно торгует, тут уже смотрите сами на ваше усмотрение. Я, наверное, его буду пропускать. По Евреи та же самая ерунда, что и по канадцу. Выстрел наверх. Класс-таналивание огромнейшее просто. Причем и... Нет, сегодня еще не проходило. Огромнейшее, что вчера, что сегодня отрицательно коммунитивная дельта, и она работает не так, как по сиплому. Поэтому, в принципе, те, кто канадцы не любит, кому он слишком дешев, заходите, пожалуйста, в Еврея. Ждем то же самое. Первая цель у нас будет 1.11.24. Ну, это понятно, да, то есть вот это еще вот зона проторговки, что мы целью ставили, и она благополучно была достигнута. Теоретически, но ну, опять-таки, так, конечно, некорректно делать вот ни разу, но теоретически, теоретически могут вернуться к 1, 10, 500. Ну, посмотрим, посмотрим, что и как получится. Так фунт этот есть нефть по нефти в принципе было логичное движение с одной стороны да а с другой стороны 50-50 а, то есть то что набирали позицию и будет выстрел да было понятно и вот ни разу не было понятно в какую, какую сторону самый парадокс вчера ну, это даже не парадокс уже это роботы а, вчера вышли данные профицит 7 миллионов баррелей нефти мы растем все же логично поэтому, ну что тут можно сказать, ну нефть, ну сходили ну точка входа у нас ближайшая 53.47 возможно даже даст заработать и потом вот ну, как-то вот наверх не знаю ситуация что-то можно из этого заработать но я такие ситуации не люблю по той простой причине, что все не определено, да, то есть поэтому на 53.47 поглядываем цель 54.80. Вот да, вот давайте отмечу. Да в принципе, вот он, раз, и вот снос стопов. Да. Это у нас почти 55 Вот цель 55 цель хорошая, поэтому туда я смотрим. 55. А вот я думаю, на следующей неделе надо будет посмотреть открытый интерес. Сейчас, честно говоря, сомневаюсь, что дадут опять-таки посмотрите как набрали объем очень много объем поэтому в идеале да круто было, чтобы дали коррекцию но скорее всего вы ее не дождете вот, поэтому нефть мимо неинтересно fdax дошел до 100 процентов все четенько начинает откатывать посмотрим как себя поведет в районе 12 560 ну, я думаю как только закрепится ниже, от нее можно будет продавать, потому что еврик будет Еврозона под давлением по выходу. Ну посмотрим. Потому что если все-таки Англия выйдет без сделки, то что останется еврозоне? Да ничего хорошего это не останется. Одна Германия по факту, ну и немножечко Франции. Ну, будем посмотреть, но DAX под давлением и... Ну, посмотрим, ну -ка. Хотя нет еще. Ну, посмотрим, посмотрим. А DAX пока не интересно. Так, золото. Ну, золотишка в принципе, логика понятна у меня. Уже давно говорил, от ä, полутора тысяч можно продавать, но пока не разрождается и что-то как-то куда-то поджимает, все поджимает, поджимает. В идеале мысль простая. Вот так. Раз у нас импульс. Вот у нас два импульса и движение в, в зону 14.58, поэтому по идее, вот по идее, вот прикупить бы при условии, что вернуться, потому что цена уже отошла на 6 баксов, но в принципе можно, но стоп будет огромный. Вообще, в принципе, от полутора тысяч, вот будет касание теоретически, вот, вот нам бы еще подтверждение в виде дельта, в виде пикбикфрента класса, все нет, вот все пустое, вот это плохо. Поэтому при условии, что конъюнктура на рынке не поменяется, от полутора тысяч ищем продажи, цель 14.60, 14.50, но, как я уже показывал, вот у нас основная цель, вот прям 100%, это зона 100% маргинальная 14.55. Посмотрим, что из этого получится пока говорить о том, что проходят какие-то скрытые там, телодвижения по комнате на дельте куда-то набирают. Нет, просто техника. Швейцарец улетел наверх, хорошо вышел из этого безобразного безобразия. Вот поэтому, я думаю, можно вот это даже все кроме вот этого удалить. В принципе, выход неплохой и даже понятно, где его ловить. Поэтому поглядываем на уровень 1... 1.01.17, есть вероятность, что вот так, на всякий случай посмотрим, ну, примерно, да, опять же, не забывайте, это Фибоначчи, толпа видит, поэтому либо не дойдет откуда-нибудь вот отсюда попытается уйти, либо перейдет, да, то есть и вот сюда, поэтому тут, тут все просто пока что, то есть либо уходит ниже, либо не доходит, маловероятно, но теоретически может даже и уйти, поэтому смотрите, либо отсюда, либо отсюда, либо отсюда. Вот, немножко пожаловались, не совсем понятно, куда ставить стопы. На самом деле, ребятки, все индивидуально, все зависит от того, как вы торгуете. Поэтому смотрите. Я исхожу из в первую очередь из математического стоп-лосса. И по большинству инструментов внутри дня хватает стоп-лосса 15-25 тиков. Вот. Дальше исхожу из цели и смотрите, потенциал цели. Тут у нас движение 116 тиков. Ну соответственно, можно спокойно брать 25-30, все логично, ставить стопы за хайло, и это тупо, поэтому тут уже каждый сам принимает решение дать на вас заработать или нет, единственное, что я бы, наверное, подвинул маргинальную зону, и тут немножко логика изменится, и логика у нас меняется, и мы буквально прощупываем одну вторую, ну да ничего. А здесь у нас как раз одна 4. Неплохо, неплохо. Это очень техничный инструмент, поэтому я его рекомендую всем новичкам использовать. Вот. По целям, в принципе, вот они цели. 1.02.28, 1.02.59. По факту три четверти это снос вот этих стопов. Поэтому все супер, все хорошо. Но швейцарец у нас ходит, коррелирует, как и еврик. Поэтому понятна коррекция, понятный швейцарец. Точно не рекомендую использовать одновременно. То есть, либо вы заходите в евро, либо вы заходите в швейцарец. Швейцарец дороже, ходит медленнее. Евро дешевле, ходит оперативнее. Поэтому выбирайте, что вам необходимо. Для новичков рекомендую использовать швейцарца. Он техничнее. И может простить ваши ошибки Так, австралиец но ну, австралиец пока у меня херней страдает В принципе, логика такая же Дождаться коррекции Ну, пока она не такая же ежем, да. Дождаться коррекции Вот в эту проторговку Цель 67,95 Теоретически можно попробовать В текущих продать Но что из этого получится В принципе, три четверти очень неплохо так держат Давайте посмотрим по объемам хорошие объемы поэтому точно так же хорошая сделка поэтому почему нет почему нет ждем развития событий я считаю что имеет все шансы на то что сейчас скорректируется как результат потенциал движения у нас вниз 45 тиков Ой, прошу прощения потенциал движения у нас порядка 45 тиков теоретически может обновить вот эти лаи тогда потенциал будет больше 50 но чуть больше в принципе да что плохо на опять таки я сейчас экспериментирую это стоп 25 их поэтому э, мат ожидания становится чуть ниже чуть меньше чем 2 к 1 посмотрим что из этого получится вот э, ну, в принципе, потенциал есть, ну, и, в принципе, все. Каждый из вас, я думаю, сможет принять решение, продавать или не продавать. Объем хороший, то есть, это, условно говоря, как одуванчик, да, то есть, маленькое тело, огромный объем сверху, шарообразный, поэтому продавать стоит. Если уж такое не продавать, то я уж не знаю, что стоит продавать. Новозеландец, та же самая ерунда, даже временно тратить не буду. Все то же самое, как и по австралийцу. Ну и иена. Иена также очень интересна по той простой причине, что... Ну, в принципе, жду я это логичное движение наверх, но пока оно уходит в более глубокую коррекцию. В принципе, уже маргинальную зону я поменял, так это уже нам не интересно. Это тоже снесли стопы, поэтому я сейчас жду боковик, на самом деле, боковик ну, при, в пределах вот этого канала, или как его там не знаю назовем, вот. и, в принципе, дальнейшее движение наверх, поэтому, как, ну, может быть, даже вот от этого кластера. Поэтому, в принципе, тут две точки на вход. Первый — это 92.26, а вторая – это обновление лоя и, ну, может быть, но стопов. Поэтому вот так и вот так. Вот что я ожидаю по еде. В принципе, выглядит неплохо, логично. Ну, будем смотреть, что из этого получится. На этом, в принципе, я закончил. Ребятки, постараюсь устроить во всех социальных сетях голосование. Ну, и текстом напишу. Ответьте... Стоит ли добавлять дополнительные инструменты, там ГАСТ и не знаю, там Мексиканская, Мексиканская Песа, или кто там у нас, может быть, кто-то торгует агрофьючерсы, вот, бонды, поэтому напишите мне, какие инструменты вы торгуете, помимо тех, которые я добавил в обзор рынка, да, то есть разбор торговых ситуаций, может быть, мы их также со временем добавим. На этом все, ребятки, торгуйте в плюс, профита всем, хорошего завершения текущей недели. Не забывайте про риск менеджмент и мани менеджмент. Кто только начинает делать свои шаги в трейдинге, обязательно пройдите мой курс, добавлю ссылку в описании, подготовительный. И самое главное, сначала научитесь именно получите знания, научитесь понимать что говорит рынок и только потом рискуйте деньгами, потому что зачастую в трейдинге все наоборот. Все, всем успехов и пока пока.